Это каждый день, Божий день. Потом ты заходишь в свой мир спокойный, где ты знаешь, что ты это ты. Но Напряжение не снимается. У тебя на следующее утро надо готовиться. What? Wow.